Привет, друзья! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я покажу, как сделать такие цветочки, которыми можно украсить резиночки или зажимы. И я покажу вам три варианта. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для одного цветочка мне понадобится 3 отрезка репсовой ленты. Длина отрезка 11 с сантиметра, а ширина этой ленты 2,5 с сантиметра. Срезы я обрабатываю огнем. Затем от края отступаю 4,5 с сантиметра. Делаю это я вот таким образом. Вот отступ отмерила. И сложила ленту и теперь вот с этим коротким краем начинаю работать поднимаю его вверх у меня получается треугольник теперь верхний край опускаю вниз к основанию и этот квадратик получившийся я складываю пополам получается вот такой лепесточек зафиксирую его булавочкой. Теперь длинный конец отворачиваю от себя вверх, вверху складываю треугольник и поворачиваю все это на себя вниз, совмещаю уголочки внизу справа а внутри подтягиваю уголок слева вот этой ленты вы его видите и выравниваю его с горизонтальной прямой основание всего этого лепестка и тут же можно прошить этот лепесточек пронизываю все уголки все слои И нитку вывожу на обратную сторону. Сейчас вам покажу, для чего это. Вот этот уголок нужно обязательно прошить. Если он развернется, то лепесток потеряет свою форму. Это изнаночная сторона. Это лицевая. Все прошито делаю следующий лепесток 4,5 сантиметра отступаю и дальше повторяю все движения которые я вам уже показала По основанию лепестка я делаю четыре укола иголкой, и также делаю третий лепесток. лепестки собраны. Теперь я иголку завожу в петельку и стягиваю нить. При стягивании нити я равномерно распределяю складочки и делаю так, чтобы лепестки располагались на расстоянии 120 градусов друг от друга. Теперь можно нить закрепить. Вот лепестки равномерно распределены. Все хорошо. И теперь я иголку вывожу на лицевую сторону. И пришью серединку. А серединка меня служит бусина диаметром 8 мм. Если у вас есть бусина большего размера, ставьте такую бусину. Цветочек будет смотреться очень хорошо из большой бусины. Двумя стежками пришиваю бусину, стараюсь отверстие расположить в горизонтальном положении, чтобы не было видно дырочек, и закрепляю нить. Все. Таким образом делаю все цветочки. Расправляю лепестки. И сейчас я покажу вам три варианта декорирования цветка и уже как я буду их крепить на резинки и зажимы. Вот такие розовые цветочки, голубые и белые. Начну с голубых. Беру кусочек фоамирана размером 3 на 4. У меня фоамиран толщиной в 1 мм, он глитерный. Можно взять фоамиран без глиттера. Это не имеет значения. И вот так на глаз вырезаю листики. Для разогрева я использую горячий пистолет. Выкладываю вот так фоамиран на носик. Он очень горячий, вот даже пальцы немножко обожгла. И затем формирую нужную форму листика. Фоамиран очень податливый, приятный материал. И делаю вот такие листочки. Основой будет фетровый кружочек диаметром 3 см. И зажим для волос длиной 4 см можно взять и четыре с половиной и вот я уже начинаю декорировать еще решила взять бусины их диаметр 3 миллиметра и мне понадобилась ниточка длиной 5 сантиметров горячим клеем я соединяю плеску и делаю вот такую петельку приклеиваю на основу Делаю по три листика и теперь можно будет оставить сам цветочек. клеиваю фетр, чтобы он не топорчился, чтобы все красиво, аккуратно выглядело. И в итоге получаются вот такие зажимы. Теперь сделаем белые цветочки на белой резиночки. Для декора я взяла... Гипер. У меня квадратик где-то 7 на 7 сантиметров. Я собираю вот так складочками по диагонали. Можно закрепить ниткой, просто обкрутив или прошив. А теперь я буду срезать с каждой стороны. Делаю длину лепесточка 4 сантиметра. И креплю все это клеем можно прошить не решила делать клеем так быстрее здесь огнем тоже нужно работать очень быстро и вот теперь листики приклею к цветочкам очень просто делается все очень быстро можно использовать любое красивое кружево какое у вас есть Просто у меня нет белого кружева подходящего. И решила сделать скипюром. И теперь цветочек приклеим к резиночке. И для маленькой принцессы вот такие цветочки самое то. А вот розовые цветочки я сделаю немножечко по-другому. Здесь я буду использовать вот такую резинку. Фетровый диск диаметром 3,5 см. И для крепежа я использовала ленту в 12 мм шириной. А листики я буду делать из атласной ленты. Мне нужны 8 отрезков длиной 7,5 см, а ширина этой ленты 38 мм. Складываю уголок и потом еще раз. Вот Складываю раз уголок, потом его пополам и еще раз к центру. Вот эти уголки на одном уровне снизу листик я обрежу примерно на один сантиметр а срез конечно же нужно отлавить огнем теперь верхний уголок складываю двоем подогрею его огнем ног огнем не касаюсь ткани и зажму уголочек получается такой острый носик длина лепестков 3 сантиметра и теперь наклею эти листики двумя слоями в каждом слое будет по 4 листика И второй слой буду приклеивать в шахматном порядке. Вот как это получается. Теперь не жалею клеем, наношу в центре. И приклеиваю цветочек. И получается вот такой пышный цветочек. Такая красота получилась у меня. И обязательно получится у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!